Для кого это видео? Не для тех, кто уже в курсе кухни Форекс, и для кого потеря денег будет осознанным проигрышем. Это видео предназначено тем, для кого проигрыш будет невезухой и кто вообще не имеет представления о кухне Форекс. Сразу отвечу на вопрос – автор сам пробовал играть? Наверное, нет или неудачно? Пробовал. Я торговал в течение трех лет. Была небольшая прибыль, но очень много времени не уходило. Впоследствии за полтора года разработал свой советник, первый бесплатный онлайн-советник forex.ilost.ru. Сначала ночной прогноз полночь по гринвичу, затем дневной прогноз первые пять минут каждого часа. Вероятность советника около 80%. Но если сравнить прибыль с каждой сделки от 5 до 15 пипсов и стоп-лосс вплоть до 200 пипсов из-за колебаний цены, несмотря на такую хорошую вероятность, все равно велик риск потери всего. Я играл наверное, на реальные деньги, но начинающим намного важнее представить, что демо-счет это и есть их кровное заработанное. Заработок на валютном рынке Форекса возможен только в том случае, если у вас есть реальный капитал более 5 миллионов евро и очень большой опыт торговли финансовых финансовых рынках. Рынок международной валюты – Foreign Currency Exchange – один из нескольких видов финансовых рынков. Акроним от английского названия FOREX стал очень популярным в России и СНГ настолько, что образовался русскоязычный термин FOREX. Forex. Но, к сожалению, образовалось огромное количество контор, которые обманывают и надувают незнающих людей, ищущих быстрой, легкой прибыли, и выдают себя за Форекс. По сути, Форекс – это глобальная система торговли валютой, в которой сделки измеряются в эквиваленте миллионам долларов США, и в которой стандартный участник – это банк, корпорация, правительство и различные учреждения, в основном юридические лица. Форекс находится везде одновременно, так как банки и организации торгуют валютой каждую секунду, торгуя ежедневно на триллионы долларов США. Обсуждение и описание Форекс требует отдельной статьи, но в любом случае Форекс не имеет ничего общего с одним человеком, который, сидя у себя дома в Москве или в любом другом городе, пытается заработать, вложив 100 или даже 10 тысяч убитых енотов. Есть две основные причины, по которым то, что так активно рекламируют в транспорте, газетах и на остановках, выдавая за Форекс, является откровенным надувательством. Невозможность или мизерная вероятность выигрыша объясняется двумя причинами. Нехватка опыта и навыков, нехватка средств. Знаю, что вы сейчас думаете, что они предоставляют обучение Форекс или. «Да я и так достаточно разбираюсь в Форексе!» И еще, малые средства они покроют плечом. Если вы так думаете, то вы попались на удочку, и вы правильно делаете, что смотрите это видео дальше. Для начала надо разобраться, что Форекс – это яркий пример антагонистической игры. То есть, если кто-то выигрывает, то другой проигрывает столько же. И вот представьте себе модель, в которой есть огромный виртуальный рынок валюты, в котором самая стандартная операция составляет 5-10 миллионов долларов США. Национальные банки, международные корпорации и организации меняют валюту по предложенным маркетмейкерами, самыми крупными игроками рынка Фореса, курсу. И тут врывается Коля Пупкин со своими заветными 200, 200 или пусть 500 долларами, который увидел рекламу в метро и готов попробовать себя в чем-то новом, западном, модном и загадочно интересном. Плюс ему знакомый рассказал, что Форекс это супер круто. Посетив аж 3 или даже 5 семинаров, если платных, то еще лучше, наш герой Коля вступает в борьбу с рынком Форекс, на котором торгуют миллионы профессиональных трейдеров, у которых есть многолетний опыт в спекулятивной торговли. Теперь вспоминаем, что у рынке Форекс нет двух победителей. Если кто-то выиграл миллион, то кто-то другой его обязательно потерял. И имеется в виду группа людей, а не отдельная личности. По крайней мере, так нам сообщают в самом Форекс. Сразу возникает вопрос. а Какова вероятность, что наш герой, Поля окажется в плюсе? Ответ очевиден. Ничтожно мало. И пусть даже наш Коля понимает принципы технического анализа, и знаком с влиянием фундаментальной информации на рынок, все равно нашему герою придется очень трудно остаться победителем, соревнуясь с огромным количеством гигантов и профессионалов рынка Форекс. На вопрос, чем он занимается, Коля с гордостью отвечает «Я валютный трейдер, ну, международный валютный рынок, знаете, я там работаю, понимаете меня?» Впрочем." Коля может не беспокоиться, ни на какой валютный рынок его доллары на самом деле не поступают. Они благополучно оседают в компаниях, предоставляющих ему эти самые Форекс-услуги. Вопрос в том, сколько времени вы хотите потратить на обучение. Если это будет неделя, то вам прямая дорога к моментальному сливу счета. Но если же вы будете уделять много времени Форексу, попытаетесь воникнуть в суть самой торговли научитесь самостоятельно анализировать, пользоваться анализом других и сопоставлять факты, то вскоре у вас действительно появятся положительные результаты. Цель должна быть не в реально срубить баблище и купить себе бэху, как было у многих людей поначалу, а в создании своей собственной тактики торговли. Нужно постоянно интересоваться, искать людей, которые могут на собственном примере показать и объяснить основные детали и нюансы. Я понял это после нескольких недель слива счета и быстро взялся за ум. Это действительно тяжелая кропотливая работа, которая подходит далеко не всем. Спросите себя, интересен ли мне мир графиков? Буду ли я заниматься этим с удовольствием? Ведь желание – это основное условие в нашей жизни. И речь была о торговле на демо-счете в течение минимум одного года с условием большой суммы на счету и минимальной прибыли с каждой сделки. То есть 5-10 пипсов. Также вы должны считать виртуальные день, демо-деньги своими собственными и быть максимально внимательным, чувствовать их потерю. Кстати, на реальный рынок Форекс может выйти юридическое лицо с депозитом в 5-7 миллионов евро и причем не больше 1 к 4. Надеюсь, вы понимаете, что выигрыш и проигрыш осуществляется за счет разницы между курсами валюты, в разное время или ценами бит и аск грубо говоря сегодня я купил фунт eh, gbp по 1 тысячных долларов а завтра продал по 1 9489 тысячных долларов вопрос сколько нужно потратить на покупку чтобы при продаже заработать хотя бы 100 енотов ответ 3 333,33 долларов. Понятное дело, что просто люди на в транспорте не обладают такой суммой. И поэтому брокерские конторы и дилинговые центры предоставляют так называемое плечо. Плечо это виртуальная сумма, которая добавляется к счету индивидуального трейдера Форекс. Солидные брокерские дома и банки не предоставляют плечо в размере более чем 4 к одному, то есть четыре раза больше реальной суммы вклада. Но наши товарищи на все хороши и дают 50 к одному, а то и 200 к одному. Настоящие трейдеры заплачут от смех, услышав об этом. То есть придя в дилинговый центр с 1000 баксов, они вам на счет дают виртуальных 200 тысяч. Для старта сумма конечно приемлемая, но есть одно но. Стоит понять общий принцип колебания цены на финансовый инструмент. Не только на Форекс, но и на любом другом финансовом рынке. Есть долгосрочный тренд, краткосрочный и внутридневная шелуха, то есть мелкие колебания. Представьте себе море, прилив, отлив, волны и мелкие незначительные волночки. Даже на быстрорастущем финансовом инструменте есть короткие промежутки спада при огромных суммах на таких маленьких неизбежных спадах цена за инструмент может упасть на вашу реальную тысячу, то есть оставшиеся сумма виртуально вам необходимо либо пополнить счет, либо срочно его закрыть. Если дополнительных средств не поступает, то счет автоматически закрывается. Вот получается, что вы выбрали вроде как правильно растущий инструмент, но за счет большой суммы и неизбежных маленьких минутных отрицательных колебаний Ваша реальная сумма сгорает, и вы остаетесь ни с чем. Можно, конечно, положить тысячу баксов и с каждой успешной сделки получать по 2-3 доллара, но кого это устроит? Люди ведь хотят максимально быстрого заработка и совершенно не думают о риске. В США с 2001 по 2007 год таким относительно честным способом было обмануто более 26 тысяч людей которые в сумме проиграли больше 460 миллионов долларов США. Эти деньги не ушли другим более успешным игрокам, а осели в компании Все дилинговые центры, по сути, букмекерские конторы, в уставе которых значится вид деятельности – азартные игры. Про валютный рынок – ни слова. И в договоре, заключенном с горе трейдером, речь идет о некой игре, аналитики, эксперты и руководство делингового центра на 90% как минимум состоят из бывших трейдеров, как и вы, проигравших свои кровные псевдофорекс. Однако они вовремя остановились и поняли, что схема-то сама прекрасная, просто они находятся не на той стороне. Так и появилось большинство делинговых центров с успехом апеллирующих ныне в СНГ и России. В 95 случаях из 100% Ваши деньги не уйдут не то, что на международный валютный рынок, но даже не покинут счеты вашего денежного центра. А на вопрос, как меня пустят с моими 500 УЕ на рынок, они отвечают, что, дескать, из всех денег, независимых трейдеров, формируется как бы общий лот, с которым возможно играть на рынке. Но разве вы верите, что кучка таких, как вы, смогут вместе собрать лишних 5 миллионов евро? Вам предложили пройти бесплатное обучение в диленговом центре, чтобы стать профессиональным трейдером. Так? Произойдет вот что. По окончании семинаров вам придется найти инвесторов с большой суммой денег, чтобы вы ими управляли. В этом же делинговом центре, конечно. Поскольку за два месяца вы ничему толком не научитесь, правильно распределиться деньгами вряд ли получится. В итоге ваш инвестор проиграет благодаря вам, а вы останетесь должны вашему дилинговому центру. В качестве отдачи долга вам придется играть роль тех самых экспертов или аналитиков, консультирующих доверчивых трейдеров. Это самая расхожая ситуация. Вы все еще хотите играть в Форекс? Доверяйте себе простой человеческой логике и принципу бесплатный сыр только в мышеловке. Рассейте все иллюзии о Форекс. Не верьте сверхпривлекательному предложениям. Избегайте компаний, которые гарантируют высокую прибыль, а также те, которые обещают отсутствие риска. Не ведитесь на заманухи различных финансовых контор и торговых или финансовых пирамид. Сколько людей вы знаете, которые могут назвать Форекс своим основным доходом? Или сколько людей вы знаете, которые что-то зарабатывают на рынке Форекс? Если таковые имеются, расспросите у них, сколько они зарабатывают в среднем И они вам начнут рассказывать о том, как там все серьезно, сложно и непросто Что надо разобраться, понять, как оно там все устроено И будут юрить, отходить от ответа другими заумными способами Ну или скажут заулочные цифры, но никак не смогут их подтвердить Поверьте вы вряд ли когда-нибудь наткнетесь на настоящих трейдеров. Они ничего не обсуждают на форумах и не дают никаких консультаций. Тем более не предлагают свои услуги таким, как вы. Ведь они либо миллионеры, либо работают на миллионера. Пожалуй, полпроцента рядовых частных спекулянтов, наверное, что-то имеет Но это очень редкое явление. Потому, как сказано выше, эти люди вложили большую сумму. А зарабатывают они сравнительно ничтожные деньги. Не подавайтесь на обманы Форекс. Надо просто понять, что Форекс это предлагаемый в транспорте, не на остановках, очередной а гербалайф или МММ. Прибыль на Форексе требует гораздо большего. Для этого нужно либо обманывать людей, или найти миллионер, который вам доверит свой капитал.